Знаете, сегодня я хочу, начиная наше служение, поговорить о таком э, моменте для каждого из нас, который важен для нас. Это, он становится символ того, что мы полностью отдаем себя Богу и отделяем себя от греха для святой жизни. И хочется напомнить, такой э, Бог открывал это, это будет числом... Э, в шестой главе и здесь, число в шестой главе и второго, со второго стиха, объяви сынам нам Израилем и скажи им, если мужчина или женщина решится отдать обед назарейства, чтобы посвятить себя в назарее Господу то он должен воздерживаться от вина и крепких напиток, и не должен употреблять ни уксуса, ни вина, ни уксуса из напитка, и ничего, приготовленного из винограда, не должно пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод». И здесь, начиная с это, этой главы, он говорит о посвящении себя, этот обет, который заключает человек назарейства. И мы видим, что в Писании были люди, которые были одарены Богом на это служение. И мы видим насчет Самсона, что когда он пришел, то ангел пришел и сказал его, его матери и сказал, что этот человек он, пред, пред, принадлежит назарейству. Что у него были три, три основных пункта, в которые он не мог перейти. Во-первых, мы знаем, что это было, он не должен был прикасаться к, к мертвому, он не должен был пить вина, как мы здесь читаем, или прикасаться какого-то плода или изделия из виноградного лозы. И третье, он не мог, никакая бритва не могла коснуться его волос. И мы видим, что эти, эти все пункты, они на сегодняшний день, они актуальны для нас тоже. В духовном смысле, потому что когда мы отдаемся сегодня, я хочу сказать тем, которые отдались Богу. Те, которые посвятили свою жизнь Богу. Это относится к нам, тем, которые посвятили себя Богу, чтобы полностью отдаться. И э, римлянам э, говорится такие слова в 12 главе. Здесь так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодно Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мы видим, что Он здесь призывает нас не... Uh, здесь особенный момент. Здесь. Представьте тела ваши, жертву живую, И здесь uh, покрывает один из пунктов в назаретстве: это по отношению того, что он не мог срезать свои волосы. То есть, вот этот вид, который Он должен был иметь, uh, свидетельствует тому, что Он есть назарей. И сегодня мы имеем тоже вот эту возможность показать людям, по нашим, вдавая себя свое тело в жертву, угодную Богу, да, или гожию для Богу, мы показываем людям, посредством как мы себя ведем, как мы, как мы выглядим, мы показываем людям, что мы отделены, что мы посвятили себя Богу. И знаете, есть второй момент, где говорится, что он не может прикасаться ну, к мертвому человеку. И также сегодня Бог призывает, чтобы мы были внимательны, кто окружает нас. Бог призывает, чтобы мы были внимательны, кому мы прикасаемся, с кем мы общаемся, чтобы оно не повлияло на нас. Чтобы вот это, которое негативное, которое оно, оно может нас повлиять и нам совершить какой-то вред в нашей жизни. И также по отношению к вина. Знаете, Ефесянам 5 главе 18 стихе он говорит, что не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. И это напоминание для нас. Не только это, но в другие места написано, что он говорит, трезвитесь, будьте трезвыми во всех моментах, будьте бодрствуйте и трезвитесь. Потому что лукавый он ходит и ищет момент, когда, чтобы нас совратить, как мы видим историю э, Самсона. Хотя это было Божий промысл, что произошло с ним, чтобы он был тем, который э, э, ишел и освободил Израиль, потому что это, это есть был смысл его, миссия всей его жизни. Это то, что ангел открыл э, его родителям, что он тот, который освободит Израиль от филистимлян. И сегодня Бог призывает каждую знать, чтобы мы прианализировали вот эти пункты в нашей жизни и отдалися полностью на зрительство Богу, отделили себя для святой жизни. Да поможет нам каждый Господь, чтобы мы пересмотрели себя, вникнули в себя и отдали полностью нашему Богу.